Меня зовут Наталья. Это история о том, как я поняла, у ВИЧ нет возраста. Я считаю себя счастливым человеком. Мы с мужем вместе уже лет 20, и у нас двое прекрасных детей. Что себе делать. А врачи как обычно с анализами разные представят? В первую очередь на ВИЧ говорят надо сдать. Ну, бред, конечно, бред. Света – семейная женщина, одного возраста со мной. Ну, разве эта проблема может ее коснуться? Всегда думала, что рискуют только молодые.